Так, сейчас я тоже включу запись на всякий случай. Итак, всем доброе утро. У кого добрый день уже, я рада вас всех приветствовать на нашей встрече. Сегодня мы с вами поговорим, да, виды дохода в бизнес-системе «Экспресс-карьера». Какие же бывают виды, и разберем их немного. Еще хотела вас, да, попросить всех, все лидер, лидеры, я так думаю, что предуп... оповестили вас в чатах, что у нас сейчас, да, проходит в компании голосование. 50 лет, да, будет мероприятие, банкет директоров приуроченный и будет, мы выбираем, голосуем за нашего лидера Юлю Шестакову. В чате я скинула ссылочку «Город Екатеринбург». Я думаю, что все партнеры да, «Экспресс-карьера» хотят поддержать Юлечку, и чтобы она, конечно же, набрала больше всего голосов. Итак, давайте представлюсь. Да, меня зовут Тихонова Татьяна, я директор из Украины. И приступим. Все мы, наверное, да, кто зарегистрировался, пришли сюда не просто так. Я думаю, что каждый из вас задавался таким вопросом, зачем я здесь. Я думаю, что раз мы сюда пришли, значит, мы хотим, да, изменить свою жизнь, изменить свое материальное положение. Многие думали, да, о своем бизнесе, классическом или еще каком-то виде, но не было, наверное, материального какого-то, да, какой-то платформы, чтобы начать строить свой собственный бизнес, как на земле. Но появилось в интернете да, такое предложение, замечательное предложение, ⁇ Легальный бизнес с компанией Reflame ⁇ здесь мы развиваем свой собственный бизнес как партнеры. Что же мы можем получить да, при сотрудничестве с компанией конечно же первое это улучшить свое материальное положение Все мы сюда пришли я думаю ради того чтобы кто-то может купи... хочет купить жилье да там например квартиру или частный дом, кто-то хочет э, приобрести новую машину или обновить старую машину. Конечно же, все хотят путешествовать, правда же? Я думаю, что э, все хотят э, путешествовать не только туда, куда дает материальное положение, да, наша возможность при обычной работе и то, я думаю, что при стандартной обычной работе не все могут даже позволить себе и съездить на море. Есть такие, которые вообще ни разу не были на море. Но с нашей компанией, да, с нашим видом деятельности, мы растем, да, получаем... Доходы мы увеличиваем свое материальное положение и, конечно же, можем уже позволить себе путешествовать не только раз в год, но и два и три раза в год. Конечно же, все хотим жить в комфорте, хотим ездить на красивых машинах, хотим одеваться, да? хотим, чтобы наши детки были э, успешны, хотим, чтобы наши детки были всегда довольны, э, чтобы мы не могли... Им не то, что не могли им отказать, а могли приобрести все то, что им необходимо, и что, конечно же, хочет наш ребенок или наши детки. Еще очень важный такой момент, да, очень важный пункт – это свобода. Мы здесь свободны, мы не, у нас нет никакого начальника, у нас нет никакого да такого там руководителя, который будет нас заставлять, что вот вам нужно быть четко по графику, востолько-то, востолько-то. У нас здесь такого ничего нет. Мы работаем, мы строим свой собственный бизнес. И от того, как будете работать вы, конечно же, будет зависеть и развитие вашего бизнеса, как быстро он будет развиваться и как он будет.. Стабильный и так далее, и еще очень важный такой момент, очень большой плюс это пассивный доход. В нашей компании, да, в компании Арифлейм существует пассивный доход с уровня золотой директор. Это очень важно, так как не во всех компаниях есть пассивный доход. И передача бизнеса по наследству на правах дарения. Вы да, можете передать свой бизнес своим близким, родным, детям передать, классический бизнес, да, если вы владелец, вы, конечно, можете передать своему ребенку по наследству, ну, а если вы работаете на простой работе, да, как наемный труд, то я думаю, что вы свое место не передадите своему ребенку, да, или, там, к примеру, мужу, вы не захотели работать, ушли, а оставили мужу свое место хорошее. Ни на одной работе такого нет. В нашей компании, конечно же, такое есть. Я думаю, что раз вы сюда пришли, значит, вы сделали правильный выбор и будете развиваться вместе с нами. И давайте же поговорим да, о выгодах. Какие же выгоды у нас существуют? Первая выгода ⁇ это сэкономил, значит заработал. В продажах и вообще существует две схемы продвижения товара. Это классический метод, от производства, потом к посреднику. Товар проходит большие этапы, большие наценки. Конечно же, на вот этих всех этапах... Товар не застрахован от подделок, конечно же, может ухудшаться его качество, так как хранится непонятно где, при каких условиях. Конечно же, накрутки идут на рекламу и, естественно, магазин ставит свои наценки. И уже в магазине покупаем мы, как потребители, да, продукцию. Посмотрите, как, сколько какой ряд наценок идет на товар. И э, я думаю, что каждый э, человек задумывается, а сколько же стоит сам товар по себестоимости, какое качество сырья, э, из которого изготовлен этот товар. Конечно же, оно будет э, гораздо ниже, чем хотелось бы. Э, компания наша работает по другой системе. У нас идет система прямых продаж у нас есть производитель, да, компания, завод-производитель, в которое вложено 80% на товар, да, себестоимость товара. Это значит, что идет качество, да, и у нас нет никаких наценок. У нас идет производитель, склад и консультант. И уже потребитель <смех> наценка идет минимальная 20 процентов <смех> получается что э, потребитель получает до да, со стопроцентной стоимостью качественный гарантированное э, что это не подделка это все качественные и отличная продукция которую компания сертифицирует Компания следит да, за ее изготовлением. Заводы, в компании существует, по-моему, 6 заводов, да, если я не ошибаюсь. Самый крупный завод это идет в России, в Ногинске. Многие партнеры туда ездили на экскурсию, смотрели, как производят тот или иной продукт. Что же мы получаем сразу после регистрации? Мы получаем скидочку как консультанта 20% на любой заказ. Если вы делаете да, заказ активационный на любую сумму, у вас уже учитывается скидка 20% как консультанта. В компании существуют для новых партнеров, которые только пришли, существует стартовая программа. Как в России, как в Украине, как в Казахстане. Что же такое стартовая программа? Дается 21 день на то, чтобы вы сделали активационный заказ. Но чтобы пройти стартовую программу, ваш заказ должен составлять от 100 бонус-баллов. При этом, что же вы получите? Вы получаете бесплатную регистрацию, да, 149 рублей по стандартной регистрации будут возвращены вам на личный ваш счет в следующем каталоге, и вы можете этими деньгами воспользоваться как предоплатой. Вы получаете замечательные наборы. Да? Если вы проходите первый шаг стартовой программы, получаете набор «Молоко и мед», который стоит более 1000 рублей, при этом вы его получаете за 199 рублей. У вас уже идет экономия. Дальше идут шаги стартовой программы. Их всего 4 шага. Если вы проходите каждый каталог эти шаги, вы получаете каждый раз более дорогостоящие наборы по стандартной цене, как для участника стартовой программы, всего 199 рублей. Вся стартовая программа выгода более 16 тысяч рублей. Я думаю, что выгода замечательная. Стоит да, новым партнерам, которые только пришли, обязательно пройти эту стартовую программу, не упустить да, такой момент, получить свои выгоды и, конечно же, такие пройти, получить такие наборы. Также в Украине существует стартовая программа. Что же еще, да, мы, на чем мы можем сэкономить? Это у нас каждый каталог компания проводит скидки, распродажи. Существуют различные программы лояльности. Со звуком я читаю, что звук кого-то ужасный, у всех вроде бы все хорошо. Если у кого-то со звуком пробуйте перейти в другой браузер и слушайте. А нет, будете тогда уже в записи. Различные программы лояльности. Также, когда при регистра... когда вы проходите да, стартовые программы, вам подарок, компания дарит различные подарки. Да? В этом каталоге у нас сейчас еще идет программа лояльности, где вы можете получить при заказе от 100 бонус баллов в подарок замечательный набор браслетов, приуроченных 50-летию компании. Какая же у нас есть выгода еще? Это подарки от компании. Подарки, да, не только косметические, как все привыкли думать, что компания-производитель косметической продукции, но нет. У нас существуют подарки дорогостоящие, да, такие как вот ноутбуки, планшеты, телефоны, кофеварки, чайники, тостеры, чемоданы, сумки, да, пледы, подушки, бижутерия. Очень много подарков компания дарит для участников программ. Если вы проходите, до да, программы определенные, вы можете получить в подарок вот такие замечательные продукты. Я думаю, что это тоже немаловажно, так как цена таких продуктов довольно таки весомая и, конечно же, при этом вы уже экономите. Да, соковыжималочки, тостеры, я думаю, чемоданы замечательные. Цена таких, да, товаров, если идти покупать где-то в магазине, гораздо выше, а здесь вы развиваете свой бизнес и при этом еще получаете вот такие замечательные подарки. Это уже экономия да, вашего семейного бюджета. Так, Третья выгода – это у нас немедленная прибыль. Эта выгода, конечно, идет э, да, не для всех партнеров, которые э, пришли в нашу команду. Э, здесь, конечно, больше э, Идет расчет для тех партнеров, которые любят продавать продукцию. Мы вас зовем, да, на, не на продажи, на пользование продукцией, на личное потребление вас, вашей семьи. Но есть такие, да, люди, которые, которым нравится продавать, и они здесь не видят ничего такого страшного, или кому-то нравится, тот и делает. Также вы можете своим близким, друзьям, знакомым. Мы экономим здесь до 60% прибыли с продаж. Вы берете, да, вы консультант, берете по продукцию по цене консультанта, дистрибьюторской цене со скидочкой 20%. Вам ваши, да, знакомые или соседи заказывают по цене каталогу вы уже немедленную прибыль получаете 20% от разницы потребительской и дистрибьюторской цены. Это для тех, кто хочет получать деньги сразу, сразу наличные на руки. И, конечно же, есть условия у нас, да, премьер-клуба, где можно уже экономить, да. Если вы участник премьер-клуба, вы уже можете приобретать раз в каталог, один продукт со скидочкой 50%. Это тоже идет экономия. Немного рассмотрим, да, какие же условия для премьер-клуба. Сейчас уже с шестого каталога изменились условия. И сейчас уже может попасть в премьер-клуб даже партнер, который только-только пришел к нам в команду и сделал заказ от 100 бонус-баллов. Тем самым он проходит первый шаг стартовой программы. Он, конечно же, получает скидочку 20%, так как он консультант. И вам будет начислена объемная скидочка. Это наш доход да, в денежном эквиваленте в размере 5% от вашего личного заказа. Объемная скидка начисляется у нас на наш расчетный счет. И этими деньгами мы уже можем в следующем своем заказе расплачиваться как по предоплате. Да? У вас будет часть денег, которую вы уже в следующем раз заплатите меньше. Второе условие. да, Если вы делаете заказ от 150 бонус баллов, вы также получаете скидочку 20%, получаете э, бонус от премьер-клуба 5% от вашего личного заказа, и вы получаете объемную скидку в размере 3%, так как вы выходите на первый уровень и уже получаете э, от товарооборота 3%. И если вы два, два каталога подряд делаете свой заказ от 150 бонус-баллов, в третьем каталоге вам уже дается скидка 50% на любой продукт из каталога, даже самый дорогой. Третий премьер-клуб, да, у нас появился вот такая вот замечательная возможность участвовать в платиновом премьер-клубе. Это для тех, кто делает большие заказы, заказы от 250 бонус-баллов, также скидочка 20%. Премьер-клуб бонус уже не 5, а 10% вам компания возвращает за ваш личный товарооборот, да, за ваш личный заказ. Если вы 17 каталогов подряд будете участником платиного премьер-клуба, компания вам дарит замечательные часы. Либо мужские часы, либо женские идут часы. И различные... да Участие в территориальных закрытых фуршетах вас будут приглашать на онлайн-семинары. Я думаю, что стоит да, делать такие вот заказы, да, можно не обязательно делать, да, самому такой заказ. Можно скооперироваться, вот как показано да, на картинке, предложить своим подругам, предложить своим родственникам сказать, что я уже являюсь да, партнером компании, я строю бизнес, у меня есть скидочка 20% на замечательную качественную продукцию, обращайтесь и многие да, ваши друзья, знакомые согласятся приобрести да, такой продукт, это выгодно и им, и вам. И также при этом можно еще и заработать как да, денежки, которые наличные сразу немедленной прибыли. Начисление четвертая выгода это у нас начисление от личного товарооборота. Согласно маркетинг-плану компании, если ваш личный товарооборот составляет 150, 150 бонус балла, вам возвращают объемную скидку за ваш процентный уровень. Что такое бонус-баллы? Да, я не сказала. Это внутренняя день, можно сказать, внутренняя валюта да, в компании, так как компания сотрудничает с 68 странами мира и у каждой своя валюта. Компания решила объединить это и сделать бонус-бал. Он присваивается каждому продукту. Давайте рассмотрим на примере ваш личный товарооборот в размере 150 бонус-баллов. Это примерно 6000 рублей. Что же вы получите? Вы получаете первый уровень, это 3% на лестнице успеха. Компания возвращает вам 180 рублей. Если ваш уровень составляет уже 6%, вы получаете 360 рублей. Ваш уровень растет, да, под вами растет команда. И забыла да, сказать такой момент, что э, все эти баллы, да, количество баллов 150, 450, 900, вы делаете не сами, вы можете сделать э, с командой. Когда вы растете... Э, под вами развивается уже структура и формируется, конечно же, групповой товарооборот. Чуть дальше мы тоже рассмотрим начисление, как происходит от группового товарооборота. И при уровне да, 22% ваша, можно сказать, да, возврат за ваш товарооборот по уровню триста рублей но при этом еще учитывать нужно что если вы делаете 150 личных бонус баллов вам возвращается еще пять процентов от вашего личного заказа и плюс конечно же по вашему процентному уровню и если делаете до да, 250 бонус баллов личных то вам будет возвращено 10 процентов от Вашего личного заказа. Так, Начисление объемной скидочки да, от группового товарооборота – это ГТО. Давайте рассмотрим да, на примере. Вы уже вышли на уровень старшего менеджера, директор 22%. Ваш личный товарооборот составляет 200 бонус-баллов. У вас растет команда, развивается. вы, да, Партнеры ваши также получают доход, так как наш доход распределяется снизу вверх. Не только получает да, один человек, вышестоящий, но, конечно же, нижний. Если не будут получать нижние, соответственно, Вышестоящий будет получать меньше. Вот первый да, партнер, ваша команда, первая веточка растет, вышла на уровень 3%. Как же компания рассчитывает ваш доход? Разницу между 22% и 3% вам с этой веточки начисляется 19%. Веточка 6%, да, идет разница. 22 минус 6 – 16%. Дальше 9% веточка, и вы 22. От 22 отнимаем 9, и нам начисляют с веточки 13%. Идем, да, растем, веточка растет, растут процентные уровни, и, конечно же, процент ваш уменьшается. Вот веточка, да, 18%. Вы получаете с этой веточки всего 4%. Скажите, пожалуйста, как выгоднее развивать веточку на 6% или на 18%, где будет больше доход? С какой веточки? С 18, да, конечно же, с 18. Так как ваш товарооборот да, растет, сумма групповых заказов растет. Бонус баллы растут в группе и, конечно же, доход будет больше. И все мы э, готовы да, помогать развиваться нашим партнерам, чтобы росли ваши партнеры, соответственно, будете расти и вы. Но смотрите, вот такой идет момент, когда под вами вырастает веточка на 22%. Вы с этой веточки получается не получаете. 22 минус 22, получается 0. Но компания, конечно же, не может оставить, да, как это вы получали деньги, а тут 0. С этого момента, да, если под вами вырастает э, директор, и веточка выходит на 22%, вы получаете уже здесь авторские деньги, это директорский бонус, в размере 5% от веточки с 22%. При условии, да, есть компания условий. Конечно же, если у вас параллельно еще развивается веточка или веточки, в общей сумме у вас должен быть отрыв, да, 3000 бонус баллов. Я думаю, что с этим понятно, да. Под вами должен быть, есть ветка 22%, и если у вас суммарно еще есть веточка, которые веточки на 3000 бонус баллов, тогда вы получаете директорский бонус в размере 5%. Следующая выгода – это пассивный доход. И рассмотрим, что такое, да, какие же есть Компании авторские бонусы, как их называют. Да, вы растете, вы вырастили одну веточку на 22%, и вы вырастили вторую веточку на 22%. Та, которая была, да, допустим, 3000 бонус-баллов, это 15%, вы ее вырастили на 22%. Под вами есть два директора. Два директора – это, соответственно, вы становитесь золотым директором. Золотой директор – это уровень, который уже имеет пассивный доход. С этого уровня да, вы получаете уже пожизненный, пожизненный доход, если будете делать, конечно же, свой личный товарооборот. Что же такое пассивный доход? Это деньги, которые да, вы можете не развивать уже свой бизнес, можете не брать новые веточки, не строить да, третью, четвертую. Вы выстроили две веточки, два директора, которые выросли под вами, они развиваются уже вне зависимости от вас. Вы золотой директор, вы хотите работать и хотите не работать. Но, конечно же, с этого уровня начинается самое-самое интересное, доходы растут, с каждым разом вам будет, да, чем выше ваш доход, тем больше, конечно же, хочется, хочется развиваться, хочется идти дальше, и на таком уровне, я думаю, что не стоит останавливаться, нужно идти только дальше и ставить себе более высокие цели. Золотой директор, это можно сказать, когда промежуточная такая цель, которая достигнута, уровень пассивный есть, можно идти уже дальше. Какие же авторские бонусы компания нам начисляет? Если под вами, да, вот в первой веточке, к примеру, возьмем, в первой веточки вы получаете 5% директорский бонус. Если под вами в глубину. Вниз получается, растет вырастает еще один директор, то со второй линии, да, со второго уровня директоров, вы будете получать уже золотой бонус. Если под э, вам получается третья линия, да, вырастает третий директор веточки, то вы уже получаете сапфировый бонус в размере 0,5% я не сказала, да, что золотой бонус, это уже идет 2%. Еще в глубину в третий уровень сапфировый 0,5. Если еще вырастает четвертый директор внизу, да, в глубине, это идет уже бриллиантовый бонус. Это с четвертого уровня. С пятого уровня идет дважды бриллиантовый. И с с шестого уровня идет исполнительный бонус. Он уже идет в размере 0625%, по-моему, да. Если бы точно. Здесь на слайде, да, я показала э, на скрине. Это пассивный доход золотого директора. Это только-только, да, можно сказать, молодой золотой директор. Его за, э, доход за три каталога составляет 19 700 рублей. Это за три недели. Если перерасчет в месяц, это 27 тысяч 900 рублей. Я думаю, что вот такие пассивные деньги, да, почти 28 тысяч рублей э, можно получать. И при этом это только чистый золотой. Это не... Нет еще новой структуры, нет еще другой веточки, с которой вы тоже будете получать ваш доход. Так, следующее же, какая еще у нас да, есть выгода? Какой вид дохода? Это премии. Замечательные да, премии, которые компания дарит, помимо того, что вы получаете свои ежекаталожные доходы, вы получаете еще за свои закрытые звания премия. С уровня директор премия начисляется в размере 1000 долларов по курсу получается, страны на тот момент, когда вы закрыли свой уровень. Да? Не фиксированный да, какой-то курс, а курс именно на тот момент, если доллар вырос, естественно, ваша премия вырастет в рублях или в гривнах. С уровня старший директор премия идет уже в размере тысячи долларов. По закрытию звания золотой директор вы получаете премию 2000 долларов, старший золотой директор тысячи долларов. Так, сапфиров, ой, вернее, извините, старший золотой это 3, сапфировый идет 4, бриллиантовый идет уже 6 и так далее. Вот у нас да, в том году, в 2016 году, летом проходили банкеты директоров. И посмотрите, сколько наших да, партнеров, это и то не все партнеры, конечно же, сколько получили премий за свои закрытые звания. В том году я закрывала уровень директора и тоже получила премию в размере 1000 долларов. Я думаю, что да, ни в какой простой организации, ни на любой работе будут вам платить такие премии, что вы, да, например, вышли на новую должность и вам вручили премию в размере таком-то, таком-то. Я думаю, что навряд ли такое сейчас у нас где-то еще и делают. Восьмая выгода, да, это путешествие. Путешествие за счет компании. Компания оплачивает. Нам полностью наше проживание, да, наш перелет, все полностью оплачивается. В 2016 году проходили да, конференции, это менеджерские конференции, золотые конференции. Путешествия идут с уровня менеджер. Это не только директора могут, да, и выше, но и еще уровни менеджеров. В 2017 году будет проходить менеджерская конференция в Болгарии. В 2017 году уже осенью будет замечательная золотая конференция. Да? Это уже конференция для золотых директоров, кто же закрыли звание такое. Будет юбилейная замечательная конференция на двух лайнеров, Более 6 тысяч человек. Посетят, да, три страны, четыре города, два континента. Будет замечательное такое мероприятие, грандиозное. Компания не жалеет, да, деньги для своих партнеров, она их стимулирует, она их благодарит за то, что э, вы развиваетесь с компанией И ежегодно, да, с уровня «Золотой директор» у вас уже идет э, бесплатная, можно сказать, путевка, да, за границу, и уже… Конечно же, рассматриваем различные страны. Компания подбирает всегда замечательные путешествия. В 2017 году, да, в этом году, в январе проходила бриллиантовая конференция во Флориде, в Майами. Это уже для наших директоров, которые закрыли свое звание бриллиантовый директор и выше. Это уже второе да, путешествие. И третье – это уже идут путешествия для исполнительных директоров. Получается, первая – менеджерская, вторая – золотая конференция, третья – бриллиантовая, четвертая – исполнительная. Четыре раза в год путешествия – это если уровень исполнительный директор. Я думаю, что стоит да, расти до такого уровня, можно сказать, и выше цели нужно ставить всегда для себя высокие, чтобы достичь, да, средней промежуточной цели. Но мы ставим все выше и выше, чтобы не промазать, да, даже в минимальную цель. В 2018 году планируется замечательная конференция, уже пошла открыта квалификация, да, для золотых директоров – это Мадрид. В 2018 году бриллиантовая конференция будет проходить в Токио. Неужели не стоит да, развиваться, расти, зарабатывать, получать свои уровни, обеспечивать свою семью и путешествовать с компанией? Я думаю, что стоит поработать, да, стоит развивать свой бизнес – Пускай даже 10 лет, да, но все равно выйти на такой уровень, это лучше, чем работать на простой работе, на, да, на начальника, который будет вместо вас путешествовать, а вы будете вместо него работать. Так, и девятый, да, девятый вид нашего, нашей выгоды, нашего... Дохода – это автомобильная программа. С уровня директор до сапфирового уровня директора вы получаете возможность приобрести в кредит автомобиль. Да, с уровня директор – это «Шкода Рапит. Как же приобретается да, этот автомобиль? Компания заключила… Да, договора с различными автосерв... автокомпаниями где э, вы можете приобрести кредит по выгодным для вас условиям и э, компания будет выплачивать вам помимо вашего дохода еще дополнительно э, до 10 тысяч рублей это когда в счет погашения автокредита с уровня дохода о, с уровня директора да вот выбираем Шкоду Rapid. Если ваш уровень, например, уже идет бриллиантовый, то у вас уже идут машины более высокого класса, да, идет Volvo с исполнительного директора тоже Volvo и так далее. И программа, да, автомобиль, автомобильная программа, запущенная в 2017 году за рулем мечты вы уже с уровня бриллиантовый директор можете выбрать автомобиль премиум-класса, да, Volvo, Lexus, BMW, Audi, Volkswagen, вы же выбираете сами. Я думаю, что такие замечательные выгоды, где еще можно, да, какая компания вам еще в подарок, смотрите, да, с уровня директор вы выбираете, можете оформить кредит, по выгодным условиям, и компания вам будет доплачивать еще помимо дохода около 10 тысяч рублей и ежекаталожно в счет погашения этого кредита. Можно сказать, да, в подарок компания вам выплачивает да, кредит. С уровня бриллиантовый директор идет э, в лизинг, получается, дается машина, да, Volvo Вы ездите, компания за вас платит. Вот наша на слайде, да, наша Анна Черна, как написано, натюкана в Одноклассниках на вот такую замечательную Вольво. Получила в подарок, да, замечательную машину от компании, да, с маркировочкой Арифлейм. Я думаю, что каждый бы хотел ездить на такой машине и на таком замечательном подарке. Стоит работать, стоит идти вперед, не останавливаться, да, ставить большие цели. Действуйте так, как будто уже что-то свершилось, как будто вы уже богаты. И тогда вы действительно станете богатыми. Будьте уверены в себе, и тогда люди в вас обязательно поверят. Покажите, что у вас много опыта, и другие последуют вашему совету. Поступайте так, как будто уже сегодня вы запредельно успешны. И с полной уверенностью можно сказать, что вы станете успешным, Так как наши мысли, да, наш настрой, это все передается, это все программируется. Если мы хотим чего-то, мы обязательно это достигнем. Если мы всей душой, всей сердцем желаем чего-то, да, то у нас обязательно будет. А если, конечно, думать о, том, о негативе, о каких-то неприятностях, то... Тем самым мы притягиваем к себе еще больше неприятностей. Думайте только о позитиве, думайте только о хорошем, настраивайте себя на успех, и успех у вас обязательно будет. На этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, задавайте, я с радостью вам отвечу. Если вопросов нет, тогда... Желаю вам удачи, да, всего доброго, роста, развития, активных вам партнеров, вашей команды. И еще, да, напомню, что не забудьте, пожалуйста, да, проголосуйте за нашу Юлечку. Юля молодец, у нее действительно сильный, хороший голос, да, оставьте свой голос за нашу, нашего лидера, который находится в нашей команде «Экспресс-карьера». Все, спасибо, всем всего доброго.